Всем привет, я Александр, вы на канале Зашумим, это Mercedes V-класса и сегодня я вам расскажу э, достаточно полезные опции, это доводчики дверей водителя и переднего пассажира. Этот автомобиль изначально оснащен доводчиками сдвижных дверей, электроприводом крышки багажника, но по какой-то причине завод э, не устанавливает доводчики дверей водителя и пассажира. Эта проблема, э -э, проблема достаточно большая, потому что водительская дверь очень плохо закрывается. И всегда нужно прикладывать достаточно большие усилия для этого. <музыка> У меня в руках находится замок, который некоторое время назад находился внутри этой двери. Как мы видим, этот замок лишен системы доводчика. А, здесь есть Два троса. Один на открытие и ручки изнутри, второй на открытие ручки снаружи. А также вот такой вот пенечек, который выглядывает здесь вот из обшивки. И когда дверь открыта, он выходит наверх. Когда дверь закрывается, он, соответственно, опускается вниз. Вместо этого замка установлен наш с доводчиком. Он полностью э, повторяет весь штатный вид этого замка. Единственное отличие, здесь уже больше нет пенька. Здесь ставится специальный светодиод, который информирует о том, закрыта дверь или открыта. Во всем остальном он работает абсолютно точно так же, как и штатный замок, который установлен с завода. Мы также открываем дверь, как и обычно. При закрытии на первый щелчок начинает работать доводчик и дотягивает дверь до полного закрытия. После этого доводчик перестает дотягивать дверь, и мы можем спокойно открыть ее как снаружи, так и с внутренней части салона автомобиля. А давайте теперь поближе посмотрим, как это все выглядит. Открываем дверь. Значит, вот так вот выглядит установленный доводчик. Он ставится внутри двери, прикручивается на три родных оригинальных болта. В самом проеме двери у нас никаких изменений нету, а на обшивочке, здесь вот сверху, установлен светодиодный элемент, который позволяет нам определить закрытая дверь или открытая. Время, которое нам необходимо на установку этого комплекта, это один рабочий день. О дополнительных каких-то технических характеристиках, а также о стоимости установки, вы можете узнать, позвонив нашим менеджерам по телефонам, которые будут далее.